Сейчас посмотрим, как самки поедут по глубокому снегу, в принципе, вот больше колена, такой снег уже мокрый. Ну и посмотрим, там уже налить на воде, как-то уже пойдет. Угу. Протанем сразу Передавлю мутобук. Лыжи еще видно проваливается немножко. То есть, в принципе. И сейчас посмотрим. Ну а дальше. Ага, пел. Так, давай-ка. Вытащим, посмотрим. Короче. Ух ты, по попер поддер! Оп! Вылезли! Ага. Да, вот так вот. Если сделать вот снегу, на грибы Да, здесь. Нагрибается все. Вижу там где-то. Ага. так утонули mm -hmm. что делать. Ну, кстати, самки. Ничего. Так. Стоим. Ой, тихо там. Ну, ладно. Сага. Так, что-то переборщили. Действительно, пробыл мой чеес. Сидим. Вытяну чуть-чуть воды по колено пробуем что с буксом так. о завелся весь куда-то там бормотит заднюю ну и ярка так заднюю скоро буксует не тянется Сами да. да. да. С рукой ну, В принципе Я просто подгребу. И в принципе немножко вытащим мы. Хоть. Хоть. придется лезть мочить ноги а может и нет ладно убираю один я могу сейчас снимать так короче развернул его мордой сюда и в принципе он вылез да сани очень мешают они в отличие от вот этого корыта не плавают конечно а гребут и гребут и что у нас там что у нас здесь вода ну, или стекла уже, или не было. Была, была. Здесь все у вас промокнет, если вы провалитесь. Ага. Ну, конечно. Давайте пробуем, вылезть, не вылезет. Надо было не останавливаться. Для съемок остановился. Надо было... На ходу, конечно, все. хозяйство вылавливать. А -а -а. а -а -а. До мной, здесь не снег. вода. В общем-то, да, сидит. не снег. Фу! Зово за концов, ладно, целиком не ушел. Ну вот, санки, короче, удобные. По снегу. Лучше корыто, наверное, на такой случай. И проваливается меньше, сопротивление. Для такой погоды, да. Ну ладно. Отключусь. Собака после утопления. Ну все, фар горят, небольшая Сказать запотевание но ну, в целом все работает погрузилась она примерно вот посюда то есть ручки не было видно вот это за <laughs> нее вода вытекает не. нормально собака живучая разговор в вверх ввр 50 лебеди к действительно хочу похвалиться. Очень вместительный багажничок, удобно сидеть, подножка, и ящик, и рыболовного ящик. За это же можно и выдернуть, кстати. единственная собака вот у меня задним ходом. Когда есть назад, сани, конечно, грибут, углубляются, надо немножко регулярно подергивать вперед нормально залезает такая штука достойная конечно мокрые уже это безобразие чувствуется тяжело собаки ползти колее ну, нормально в принципе в самках комфортно да. угу. та самка кстати да немножко снега цепляется конечно по глубокому снегу может быть волокуши лучше проваливается меньше но, тем не менее, очень комфортная штука. Да, сидеть очень удобно вдвоем. В принципе, как дополнительный аксессуар, если денежки позволяет, очень советую амортизаторы гасть то есть, видите, я сейчас скакал практически с колеи. Рыхлый снег. Нормально все гасит. Я, собственно, ничего под жопой и не чувствовал. В отличие от волоку. По поводу... Как волакит. Стропучу. Катаюсь на моду собаки, испытаю новые замки, вот такие с амортизаторами. В принципе. Очень прикольный, даю потом впечатлениями. Вместительные. Удобные. Да, ну и снимаю еще это. А мавик варится.